Игорный бизнес. Комитет Верховного Совета одобрил законопроект номер 2285 «Д. о легализации азартных игр ко второму чтению. Добрый день! С вами адвокат Бузанов Дмитрий. Я хочу проинформировать общественность. Сегодня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр ко второму чтению. Об этом сообщил депутат от фракции «Голос» и первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Также мы знаем, что ранее 19 декабря 2019 года депутаты отправили на доработку законопроект номер 2285-D о легализации угорного бизнеса в Украине. 16 января 2020 года он был принят в первом чтении. К нему было подано 34 3445 правок. Хочу заметить, что до этого были опубликованы правки к законопроекту, которых настаивала фракция голос. А именно, первое. Игровые автоматы могут быть только в пятизвездочных отелях. Сейчас в законопроекте трех и 4звездочные. Второе. Должно быть ограниченное количество игровых автоматов в стране с учетом численности населения. Эта норма была принята в первом чтении. Но она исчезла из законопроекта ко второму чтению. Третье. Исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы даже в отелях, ближе чем 500 метров до дошкольным учреждениям, образования, школам, детским развлекательным центрам. Хотя это положение было принято в первом чтении. Четвертое. Игорные автоматы, если размещать, то только в самих помещениях гостиниц, а не на самой территории гостиниц, как сказано в законопроекте. Ведь такая трактовка дает много возможностей для злоупотреблений. Теперь перейдем к самому документу. Законопроект предлагал ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения, а также закон предусматривает жесткие требования к стабильности и обеспечению выплат выигрышей. Также предусматривалось, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – комиссией по развитию и регулированию азартных игр – которая подчинена Кабинету министров. К компетенцию комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований, требований по сертификации соответствующего игорного оборудования. Ну что, товарищи, готовимся к лучшему, поскольку наши так называемые слуги народа все-таки продвигают свои интересы и хотят узаконить то, чем большинство занимается. А мы с вами в скором времени сможем спокойно зайти